Смотрите, мы с вами, чтобы вы понимали, здесь занимаемся больше практикой, то есть получением так называемой фехтовальной практики. Ножевой бой глобально стоит на трех китах. Это биомеханическое запоминание элементов, то есть повторение организма, медленное, когда вы четко делаете поворот ножа и любой элемент, таким образом, чтобы нож у вас четко под 45 градусов наносил режущие удары, чтобы там не ни плашмя никак не летел. Второе, это разгонка с утяжелением, то есть скорость непосредственно на живом бою, это работа с утяжелением, как правило, или работа просто как бы с тенью в холостую, махание ножом под разгонку скорости, и добиваетесь эффекта гибкости суставов, опять же правильного выполнения ударов и так далее. Ну и третье, это фехтовальная практика, контроль дистанции, и непосредственно уже Опас спаррингов То есть когда вы понимаете С какой точки удар доходит, с какой не доходит Как преодолевать вооруженную руку противника Что получается только в спортзале Или в видеороликах А что получается в жизни И каждый из вас имеет некий набор уже отработанных элементов Которые позволяют вам побеждать Я сейчас не полезу в теоретические Такие глубокие дебаи, Которые вам ничего вообще не дадут Но я вам сейчас покажу Несколько очень важных моментов Смотрите, в чем а, а, заключается, если вот грубо, да, все округлить и отбросить, ножевой бой. Ножевой бой заключается в том, чтобы нанести удар противнику ножом и выйти из зоны поражения вас самих. Ну, понятно, да? Чтобы удар был безнаказанным. Мы сейчас не берем темы жизненные, уличные, когда... Человек идет на размен осознанно, да, там, ну возьми нож какой-нибудь, вот режущий просто в шею не наноси. То есть мы не берем сейчас такие элементы, когда вы отдаете там руку, да, жертвуете ее, например, да, под порез, там, наносите какой-то удар. Мы идем сейчас именно с вами по пути безнаказанного поражения противника. Смотрите, чтобы поразить противника, есть всего несколько возможностей подойти, ну точнее сократить дистанцию для нанесения ударов. Потому что изначально вы не деретесь на дистанции, когда вы оба можете друг друга поразить. Потому что на этой дистанции вы не работаете. Вы на эту дистанцию заходите. Соответственно, чтобы на нее попасть, вы все, ну или большинство из вас, используют, ну, во-первых, разгибание то есть, конечности, то есть понятно, да? То есть вы ручку. Либо поджимаете, делая пружинку, чтобы нанести туда удар, либо ее даже подводите к себе поближе, но уже отдавая свою жизненную дистанцию, то есть вот это пространство, которое защищает, чтобы сюда соперник не вошел. То есть кто как, то есть это нахождение баланса, либо вы там защищаете эту дистанцию, да, работаете более-менее спокойно, либо уже вы ее поджали, у вас уже больше дистанция для удара, но, соответственно, вы уже выязвимы, потому что дистанцию к себе вы поджали. Следующее, это без сомнения ноги. То есть вы во время боя подходите и отходите к противнику постоянно. Ну, ну большинство фектовальщиков То есть это ноги приближения. И третье, последнее, это корпус. То есть все люди, ну, фельдовальщики опытные, они без сомнения используют еще приближение удаления с помощью корпуса своего. То есть понятно, да? То есть находят вот эту вот дистанцию, сюда уже с входом используют еще и корпус наклона. То есть ноги руки и корпус преодоление и входа для поражения противника глобально можно разделить на четыре вида действий ножом а сейчас кратенько остановимся вот вы сейчас фехтование каждый из вас ответьте на вопрос какой тип для себя кто использует кто-то использует все как бы возможности а кто-то использует вот, только определенный то есть первое а, работа с ножом Это так называемый неожиданный удар То есть когда вы без подготовки Без всего там встали Отвечлись и нанесли удар сразу То есть туда, да, противника То есть он просто не ожидал На скорости сработали Второй момент Это а, Обманное движение То есть когда вы подготовили свою атаку Стань стойку Отвлекли противника каким-то движением Например, ударом или имитацией ударом в лицо Ну, он там, например, отодвинулся и Вы нанесли следующее комбинационное движение, например, удар в ногу То есть это так называемое Обман противника действием В стойку встань Третье движение Это непосредственное преодоление Уже вооруженной руки противника С входом То есть когда вы наносите там осознанный удар И с перекрытием входите, то есть Работа первым номером на преодоление вооруженной руки непосредственно сходом в контакт. И четвертое, последнее как направление, это работа на Его не часто используют, но многие тоже им пользуются. Ну, например, я не знаю, для, ну, вот, вот, просто удар вот такой вот, да, там, или в ноги, там, удар в ноги просто неси мне. То есть видите, да? То есть я работал вторым номером, первый-второй номер. Я то есть, вышел из зоны и на контратаке нанес удар То есть я и жду, например, противника выманиваю да, Вот туда какой-нибудь легенький медленный по руке сделал Смотрите, я его выманиваю, например, жду, да И наношу уже ответную контратаку Если вы в спальне посмотрите на своих, То все четыре элемента вот этих атак, они прослеживаются Ну, у всех практически То есть кто-то вот использует обман, то есть подходит, ждет там какую-то обманку и удар там, в ноги или куда-то там. Кто-то неожиданный удар. В прошлый раз у нас был боец. Видео последнее, точнее, мы укладывали, которое. Там боец просто наносил там с опущенной руки, отвлекаясь, да? Наносил неожиданный быстрый удар просто. Одиночный. Когда к нему просто не готов был противник. Либо на переступании ноги стоял, под неупорную ногу попадал. Либо отвлекался, опуская нож и так далее. То есть просто использовал неожиданный удар. Кто-то исключительно разыгрывает человека, задергивая, делая обманку, нанося ему удар. Кто-то работает навстречу. На встречу у нас работает много кто, по причине, что еще есть недостаток опыта. В принципе, все обоюдки, вот такие основные, это и есть работа на встречу. То есть, когда не блокируется эффективный удар, мы просто вошли и друг друга укололи, да, или ударили. Или он меня ударил, я его там рубанул. То есть в жизни, конечно, такой работы мы не допустим. То есть если здесь мы можем себе позволять там тыкать друг друга бесконечно, то в жизни мы будем делать все, чтобы сберечь свою жизнь, здоровье, и выйти из боя не просто победителем, но еще и здоровым победителем. То есть, чтобы не пришлось потом лежать, зашиваться где-нибудь в реанимации. Собственно, теоретическая часть, наверное, для видео, на этом мы ее и закончим. А то будет много, долго и неинтересно. Вот, болтать можно часами. Вот, все, давай уже дальше без камеры.